Итак, приветствую вас, приветствую, дорогие мои, на моем канале. Итак, сегодня очередные подсказки от Кассандры Астра. А, в чем же надо ускоряться в ближайшие месяцы, а может быть, три недели всего лишь, а в чем же лучше замедляться, то есть где энергии правильно распределять. Итак, перед вами цифра 1 и 2. Спонтанно, не напрягаясь, выбирайте свою цифру, и я буду начинать. Прогнозировать сегодня буду на своих любимых авторских горбатых картах. И немножко нам тут такие тайные колоды у меня есть. Немножко оттуда возьмем подсказки по каждому номеру. Итак, выбирайте свой номер. Итак, цифра 1. В чем же надо ускоряться? А в чем же надо замедляться? Итак, интересно тут что? Ну, в принципе, вот так мы ложим, да? Ускоряться можно тем, кто идет на свидание. Ускоряться можно тем, кто хочет познакомиться. с Женщины, которые идут на свидание. Ну, скорее всего, тут, может быть, и... Тут, в принципе, может и деловое, и разное свидание. То есть, если какой-то мужчина, старый друг или одноклассник предлагает вам, говорит, ой, давайте я там подскажу новую работу или какую-то параллельную по, по твоей теме, то тут можно ускоряться. Что значит ускоряться? Ну, в общем-то, мы доверяем, да? В принципе, тема доверия. И через какие-то свидания произойдут нам вот э, карта денежки, да? То есть, возможно, если вы идете на любовное свидание, скажем так, там будет и любовь, и еще будет в том числе и выгода, скажем так. Но это информация для женского пола. В чем же еще надо ускоряться? Надо ускоряться в заживлении раны, которая лежит у вас на сердце. Может быть, какая-то информация вас так прибила, так, ну, в переносном смысле, да? Информация какая-то о бывшем или о бывшей, там я не знаю, кто сейчас смотрит, но ну, в основном у меня девочки смотрят. Значит, информация про бывшего может вас очень расстроила последние 2-3 месяца даже так. И вот это накладывает блокировку. То есть не надо тут грезить, тот человек по отношению к вам не изменится. Я сейчас глобально говорю, да, потому что это не индивидуальная такая у нас сейчас консультация. То есть тот человек не изменится. Если, допустим, ваша половинка, ваш муж выпивает, то тут проблема пока что налицо. А если вы одиноки и не можете выйти психологически из прошлых отношений, то совет такой ускоряйся и как вот вода течет видите вода капля нарисована э -э как вот как вода чтоб утекала из тебя и обида и злость потому что эта история какая-то лежит занозы на твоем сердце сердце и мешает тебе идти вперед но также это еще подсказка у кого проблемы возможно с сердцем Тут надо просмотреть количество воды, которое вы выпиваете. Возможно, надо немножечко увеличить количество воды, чтобы кровь была пожи... пожиже, скажем так. Вот Тут вот такие подсказки, да? В чем же замедляйся? Замедляйся. Ангел будет летать в указанный мною срок. Замедляйся. И не зарься на другое. Не бери другое не завидуйте видите, рука берет из темноты ручка, берет какой-то мешочек с чем-то, тут не с чем мешочек, да? То есть замедляйся в подсматривании, замедляйся в слизывании, то есть когда мы повторяем плагиатим, слезал с кого-то, да, слезала она с кого-то, скопировала, да? Вот в этом надо делать замедление. Почему так? Очень интересно, замедление происходит под патронажем светлого какого-то вашего ангела. То есть если вы умышленно будете что-то воровать, брать, отбирать, там чуж... встречаться с чужим мужиком, это значит, что по прошествии оговоренного в начале видео мною срока получите за это по башке. В прямом или в переносном смысле сами потом можете написать под видео мне, да? То есть вот тут такой момент. И еще замедляйся, возможно, в э, рассказе своих планов кому-то. Даже если это близ, близкая подруга, близ, близкий друг, тут вот надо осторожно. Тут э, в каких-то информациях ты теряешь. Видите, какая карта? Ты теряешь. Ты рассказала, ты рот открыл и происходит, как будто вот как будто у вас воруют, вот как будто какие-то, может быть, бывает люди с черными глазами или люди родились, которые в конце месяца астрологически, да, они обладают такой волей, такими ну, возможностями, даже может человек магии не заниматься, но блокировки может накладывать. И обратите внимание, если у вас такие истории из ваших взаимоотношений, когда вы когда вы вот кому-то что-то рассказали, не случилось, потом еще раз рассказали, опять не случилось, значит, вот вспомните, кому вы это вот все рассказывали, да. Даже, даже замедляйся в теме обсуждения своих болячек, вот как интересно, вот тут сердце, да, заноза, вот сердце сосуда, если так простому да, в общем-то, вот, дорогая моя, дорогой мой, не надо. Кто-то радуется тому, когда ты жалуешься кому-то на свое здоровье. И какая вам тут идет подсказка от моих тайных карт. В ближайшее время у вас, возможно, как власть и возвышение, ну, скорее всего, через какую-то связь. Через какое-то свидание, или это не обязательно такое свидание, это э, свидание-договор, когда мы сидим и что-то э, обсуждаем. Потому что, смотрите, тут никаких бутылок-то не нарисовано, в принципе, да? То есть вот тут такой момент. Вот была вам такая подсказка по цифре один Буду благодарна за лайки, за донаты. Э, не забывайте мой канал э, рекомендовать кому-то другому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 Ответ после оплаты в звуковом файле в WhatsApp или на видео через э, ссылку в интернете. Жду вас, дорогие мои. И теперь на повестке момента, дорогие мои, все, кто загадал цифру 2. Смотрите, ну выскакивает карта, да? В чем ускоряйся, в чем ускоряйся, в чем замедляйся. Интересно. Где мне не до конца понятно, беру подсказочную. Итак, в чем ускоряйся Возможно, пора вам в чем-то раскрепощаться, дорогая моя, говорю, дорогая моя, потому что в основном меня девочки смотрят. Что-то надо открыть, возможно, надо кому-то что-то высказать. Внутри вас висят, лежат какие-то камни, они блокируют даже вашу душу в том числе, чтобы свободно вот радоваться жизни, ведь каких-то эмоций вам не хватает. Я вижу какую-то грусть, печаль, какую то пасмурность вокруг вас и вам. Кассандрина, подсказка такая, ускоряйся. Да, где-то иди в банк где-то иди на конфликт во имя своих интересов, во имя интересов своих детей, может быть, да. То есть через открытие рта ты будешь ломать, ты будешь ломать решетки, кирпичи, ну, и в прямых, и в переносных смыслах. Пора снимать с себя какие-то оковы, я бы даже сказала. В чем еще ускоряйся? Ускоряйся э, карта женщины. Возможно, какая-то женщина реально хочет или с вами создать свой м, проект. Может быть, давно она вас раскачивает. Я не утверждаю, это ваша родственница или не, <coughs> или не родственница. Может, родственница даже по мужу или по отцовской линии, допустим. да. Но тут такой момент, что, возможно, даже знаете, как тут интересно – Возможно, даже это родственница вашего бывшего кого-то. Вот как карты говорят. И она вас хочет подтянуть, как хорошего специалиста, к какой-то теме. Ей нужна взаимосвязь. Ей нужна связка. Ей нужна какая-то, ну, как сказать, ну, помощь. Даже взаимопомощь, но чтобы выгодно было всем. Вот тут можно ускоряться. В чем замедляться? замедляйся может быть в мал... но не расходуй свои силы хотя вот тут надо то есть тут точечно вы точно знаете где тут надо бить точечно а вот тут замедляйся не трать силы на тех людей которые вот просто возможно ты уже где-то как сказать Сейчас скажу. Ну вот когда мы стараемся, кого-то пытаемся изменить, изменить, а вот нифига не получается. Допустим, человек пьет там или гуляет или что-то там, да, или в тюрьму попадает, как говорится, не дай Бог, да. То есть вот не ломай свои клыки, не просто так в черную дыру не выкидывай свою энергию. То, что тебя злит, вот, вот такое, да. То есть, смотрите, выскажи, и забудь, в принципе, да, вот тут ускоряйся, тут замедляйся. То есть хватит часто кормить других людей своей энергии, она уходит в какой-то космос, потом у вас, возможно, провал в иммунитете происходит. Очень интересно тут, дорогие мои, тут сегодня вам подсказка, да? Это первое. Значит, замедляйся, думай. Вообще, я бы сказала так, сделай инвентуру такую внутреннюю. Кто тебе наговнил, от тех отдаляйся. Хватит прощать, пора или вот одно идти, потом, может быть, новый человек, скорее всего, подойдет, приблизится, да? Но вот тот воз, который ты тащила или пыталась, бывает даже и подруги такие, мы их вытягиваем, вытягиваем, а потом, может, даже плавно сами вот как бы на их ступень становимся. Вот тут вот очень сложно карты легли. Ну вот, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И в чем еще замедляйся? Ну, замедляйся, надо работать, а меньше куда-то ехать, куда-то меньше ездить. Возможно, если у вас работа связана с какими-то дальними поездками, возможно, это подсказка на то, ну, возможно, что надо... Сократить реал вот этих поездок. А может быть это подсказка на то, что у вас есть возможность и много других работ получить. Но, чтобы они не были связаны с каким то очень большим количеством дальних поездок. Вот тут очень интересно. То есть работай, а не езди куда-то. И подсказка вам из моих тайных карт. «Яркое событие сдвинет дела». Вот интересно, какое-то яркое событие сдвинет дела. Возможно, смею предположить, яркое событие может произойти, вот связанное даже с дорогой, дорогие мои. Связано с машинами, какие-то лязги, то да сё. Вот очень интересное яркое событие. Давайте посмотрим. У нас тут ли норман отдыхают, да? С чем яркое событие? Вот яркое А, ну вот, это такое немножко опасное событие. А яркое событие это вот через женщину, через женщину вы сами будете, но решать будете вы сами. Вот, дорогие мои, было такое блиц такое видео, блиц быстрое сняла такое быстрое. Э, буду благодарна за лайки, за донаты и пишите комментарии под видео и до встречи на моем канале. Ваше место у Параши. Обалдеть!